Добрый день, с вами на связи Лотникова Лера. Сегодня я вам покажу, как оплатить заказ Арифлейм через онлайн Сбербанк. Практически у каждого есть карточка и каждый человек может открыть себе этот онлайн Сбербанк. Итак, вы заходите в свой личный кабинет на главном сайте Сбербанка и видите вот такую страницу, это главная страница. Здесь все ваши карты показаны. Заходите в раздел «Платежи и переводы». Опускаетесь вот сюда пониже, ниже, ниже, где будут товары и услуги. Здесь мы ищем с вами, вот видите, выделилось «Сетевой маркетинг». Кликаем на «Сетевой маркетинг» и нам предоставляют, какие компании можно оплатить через онлайн Сбербанк. Находим наш «Арифлейм» и открывается вот такая страничка. Выбираем карту списания. Вводим свой регистрационный номер, кликаем на «Продолжить». И здесь сразу же высвечивается фамилия, имя, отчество того регистрационного номера, который вы ввели. Но в данном случае это «Мой». Вводим сумму, которую нам нужно оплатить. Хочу заметить, что через онлайн Сбербанк вы можете оплачивать копеечка в копеечку. Если через банкомат, то там надо округлять. А здесь вы копеечка в копеечку можете оплатить. Итак, мы оплачиваем, вводим сумму, кликаем на слово «Продолжить». Нам сейчас придет подтвердить смс, так как мы нажали на то, чтобы нам подтвердить смс. Вот, слышите, уже пришел смс, пришла смс. Мы ее вводим и кликаем «Подтвердить». Все, ваш заказ оплачен. Для того, чтобы идти в СПО и предъявить чек, вы можете показать в крайнем случае смс, онлайн смс. Но лучше всего зайдите вот сюда, где написано печать чека. Кликните на него и ваш чек отправляете на печать, и он распечатался. Все. В СПО вы приходите с официальным чеком по оплате через Сбербанк. С вами на связи была Лотникова Лёля, специально для корпорации ЗУС.